Можно задать вопрос. У меня их два. Украина известна своим высоким уровнем коррупции. Даже сейчас, во время войны, приходит из-за рубежа помощь, но часто она до места назначения не доходит. Доседает на складах, чтобы потом ее продать. Сохранится ли коррупция в Украине и дальше? Есть ли страны, где ее вообще нет? Но... Совсем не эзотерический вопрос, хотелось бы вам сказать. Если вы живете в своей стране во время того, когда здесь война, то верьте в лучшее. Не обращайте внимания ни на что. Цель любых таких разговоров – это столкнуть людей и дестабилизировать общее состояние людей. Сделайте так, чтобы эти люди начали дестабилизироваться. И это поможет той стране, которая нападает, выиграть. Именно поэтому... Верьте в то, что все нормально. Дело в том, что это все не доказано. Да, всегда будут люди, которые будут там довозить, не довозить, забирать, воровать или еще что делать. Но поверьте мне, это не в глобальном количестве. Этим занимаются правоохранительные органы нашей страны. И поверьте мне, у них все хорошо получается. Это знают процентов Поэтому не слушайте такие видео, чтобы эти видео или кто бы это не говорил насколько досконально человек знает тему знайте что все под контролем и все идет хорошо коррупция она не в огромных размерах поверьте мне не все так плохо как вам кажется если было бы все как так плохо Украина бы уже сто раз проиграла то что сейчас в ней происходит за каждым человеком стоит рост